Поговорим немного об инструменте фильтров. Рассматривать всевозможные фильтры в Крите и других графических приложениях можно долго, приводя самые различные примеры. Самый оптимальный вариант для их изучения – это, конечно же, открыть несколько фотографий и попробовать поприменять различные фильтры, посмотреть, что они будут давать. Но вкратце некоторые из фильтров мы рассмотрим, чтобы зародить небольшой интерес заодно понять, как они работают зачем они нужны. Есть ряд фильтров самой первой категории, коррекции. Их часто применяют для фотографий, для первичной обработки фотографий, самой обычной. Разберемся, как с этим работать. У меня открыто несколько фотографий, допустим, вот это. У меня выделен слой, пока что он единственный, и для этого слоя я буду применять фильтр. Если у меня будет использоваться много слоев, то фильтр будет использоваться к конкретному слою. Итак, первый фильтр, который мы с вами рассмотрим, называется «Автоконтрастность». Очень часто для фотографий, сделанной на любительскую технику, автоконтрастность автоматически делает чуть лучше ваше изображение. Применяем фильтр, и чтобы понять разницу в журнале действий, мы посмотрим, как выглядела картинка до и после фильтра. В принципе, стало лучше. Другой часто используемый фильтр для фотографий называется «Изменение уровней». Такой же есть и в фотошопе, очень часто по гистограмме с одной из сторон есть вот такие провалы и в принципе зачастую используя маркеры снизу, у нас здесь три маркера и два маркера здесь, зачастую даже просто перемещая вот этот маркер, убирая вот этот провал, мы сделаем картинку лучше. То есть в принципе разбирать этот фильтр можно долго, можно перемещать. Другие ползуночки смотреть, что вид изменяется. Но даже убрав вот эту дыру, нажав «Ок», мы можем понять разницу при использовании данного фильтра. Стало гораздо лучше, нежели было. Идем дальше. Посмотрим такой фильтр, как цветовой баланс. Здесь нам предлагаются настройки цветового баланса сразу по трем параметрам. Тени, полутона и блики. Мы можем настраивать по красному, синему, зеленому в каждом из этих разделов и смотреть, что будет меняться. Таким образом, мы можем подобрать какой-то тон для своей фотографии, добавить каких-то одних цветов, убрать каких-то других. Часто бывает, что фотография, допустим, слишком красная. И, используя данный инструмент, такие штуки можно поправить. Может быть, в моем примере не самый очевидный вариант, но в данном случае мы просто смотрим возможности. Да, мы можем посмотреть максимум-минимум, как все это происходит и подобрать что-то для себя более аккуратно. Другой вариант работы с изменением цвета – это фильтр, который используется, коррекция HSV. Здесь мы более аккуратно можем работать с тоном, точнее более кардинально, я бы даже сказал, в разные стороны у меняя, поэтому, конечно, так сильно не нужно, можем менять насыщенность, если мы сделаем минимальную насыщенность, то у нас изображение станет черно-белым, максимальный станет прям такая яркая-яркая, почти мультфильм такой своеобразный. Да, и есть параметр светлоты работать со светом, также есть возможность тонировки своеобразной, галочка тонировка, она нам делает фотографию одновременно и черно-белой, но мы можем вытаскивать наши значения по насыщенности и и добиться различных интересных эффектов, в частности мы можем добиться эффекта сепии, если будем работать в режиме тонировки, что-нибудь такое, как вариант. Далее, если мы хотим сделать фотографию черно-белой, а помимо только что рассматриваемого варианта, мы можем посмотреть вариант обесцвечивания. Это все мы рассматриваем группу фильтров Коррекция. В данном фильтре у нас есть сразу 6 режимов для создания картинки черно-белой, причем они несколько отличаются. Допустим, вот один из данных вариантов светимости может получиться гораздо интереснее, чем все остальные. Такой вот вариант черно-белой фотографии. Интересная группа фильтров у нас в разделе Художественные. Здесь много всего разного, рассмотрим, например, дождевые капли. Многим нравится, у нас автоматически добавляются такие капельки на нашей картинке. Опять же, мы можем добавлять это не, всю, на, не на всю картинку, а на какой-то, допустим, отдельный слой, либо на выделенную нами область, но рассмотрим просто вариант. Мы можем регулировать размер капель, можем регулировать их количество и так называемую выпуклость. Мы добавили много-много капелек. Из фильтров коррекции еще интересный фильтр хотел вам показать, называется «Затемнение основы». Он также, как и фильтр «Цветовой баланс» работает по теням, полутонам и бликам, и позволяет нам добиваться интересных результатов. Всегда мы можем снимать галочку просмотра, чтобы понимать разницу. Мне, допустим, нравятся даже все три варианта для данной картинки, особенно мне нравится с бликами работать. Да, только здесь я перестарался. Есть аналогичный и похожий фильтр. В обратную сторону работающий называется он осветление штрихов. Есть также фильтр инвертирования, это когда мы одни цвета заменяем другими и можем получить тоже какой-нибудь интересный эффект. Рассмотрим категорию фильтров карта. В данном случае я здесь хочу показать фильтр, который называется карта градиента, один из моих любимых. Не для всех фотографий он подходит, для некоторых фотографий он вообще не очень интересно смотрится, но, допустим, мой вариант такой картинки, интересной скачанный из интернета, и смотрим, как работают наши фильтры. Да, мы можем, в принципе, сделать вот такую стилизованную картинку. Вообще, каждый в данном случае вариант фильтра – это различные стили отображения, самые-самые разные. То есть, можно даже сделать постер одной и той же фотографии во многих вариантах просто. С разным применением э, карты градиентов будет уже очень красиво. Естественно, может быть не все подойдут, но есть очень-очень интересные варианты. Мне, например, в зеленом нравится, как оно получается. Да, и вот такой вот вариант тоже очень даже неплохо смотрится. Это был у нас фильтр карта градиентов. Здесь же в карте находится интересная штука, как закругление углов. В принципе, благодаря этому фильтру можно делать рамочки. Видимо, у нас появляются такие закругления, мы этот радиус можем сделать больше и в купе вместе с возможностью изменить размер холста, стандартная функция, сделать его чуть побольше, мы уже получим такую рамочку, мы можем ее залить любым цветом, можем подложить под этот слой какой-нибудь другой, но сам факт, рамочка такая у нас уже аккуратная получилась за счет всего одного фильтра и увеличения размера холста. Отдельно стоит сказать о целой категории фильтров, Самый последний пункт j -MIC. Это целая коллекция. Здесь 20 групп настраиваемых фильтров. Единственный нюанс это то, что иногда приложение работает не очень стабильно при попытке применить те или иные фильтры, но иногда получается очень интересный результат. Каждый фильтр имеет богатую возможность по настройке. Как справа, так и слева различные варианты. Также можно изучать, смотреть, что нам здесь предлагается. Например, интересный вариант боке, которому, кстати, можно поменять и цвет Так что изучайте фильтры в Крите, применяйте их для своих изображений, получайте интересные варианты Повторюсь, лучший способ изучения фильтров это просто открывать изображение и пробовать применять разные фильтры Смотреть, что вам наиболее нравится, как оно работает Надеюсь, было полезно Оставляйте комментарии в видео, пишите свои вопросы и пишите нам в социальных сетях. Ставьте лайки на видео и подписывайтесь на наш канал в YouTube. С вами был Михаил и Компьютерная Грамота. Всего вам доброго!